Недоброе утро. Теперь с уверенностью можно сказать, что дотянул, выпал снег. Легендарная профилактика полного привода до сих пор не сделана. Все, дальше отступать некуда. Придется, похоже, ковыряться в мороз, чтобы не ковыряться в лютый мороз. Посмотрим, что там с этим полным приводом. Работы, конечно, много, но надо определиться уже. А то можно так попасть, что мало не покажется. Итак, начинаю. Первое, что меня ждало, это снятие защиты. Снять ее несложно, особенно гайковертом. Вот поставить будет потом опять морока Так, теперь появляется доступ к машине. После снятия колеса видно, о, куда нам придется лезть. Вернее, видно, что лезть туда далеко больно уж. Вот эта пластиковая защита от пыли грязи держится на четырех болтах. М6, раз, два, три. Они доступны из-под колеса. И вот этот четвертый он доступен вот так. Отсюда. Удобно. Ничего не надо там отгинать. Длинным ключиком просто откручивается. Приятная инженерия. Все для людей. Теперь появляется хоть какой-то доступ. Вот сюда увидеть крепление промвала. Не могу точно сказать, как делают в сервисах, но я пойду вот по такому пути. Откручиваю в ступичную гайку. Для этого нужен ключ на 32. Пометил ее на всякий случай. Буду вытаскивать шрус, но для этого еще надо будет открутить стойку. Вот эти два нижних болта. Болты я всегда торчащую резьбу, чищу щеточкой, чтобы не оставалось грязи, чтобы их не подкусывало, когда откручиваешь. Из-за того, что там частички песка попадают Ну и смазываю, конечно Либо ВДшкой, либо обычным маслом Перед началом снятия шруса Надо освободить Вот это крепление шнурика, датчика БС. Ну И вот это крепление тоже Под ключ на 10 И немножко Дать волю тормозной трубке Для этого открутить Вот это крепление подключен 12 дальше поворачиваем руль вправо и вытаскиваем привод внешнюю гранату аккуратно при этом при всех этих манипуляциях чтобы внутренняя граната не вышла из зацепления ее потом будем вытаскивать еще рано дергаться после снятия вот этого защитного кожуха вот болтики подключены 12. Появляется доступ вот сюда, к внутренней гранате правого колеса. Ее мы поддеваем маленькой монтировочкой вот сюда. Аккуратно вот это не трогайте, не знаю. Я не знаю, для меня еще кто-то лазил здесь. Здесь замяли немножко. Вот. Монтировкой поддеваем и просто отщелкиваем. Так, а там на лову просто вот стопорное кольцо. Вот оно него щелкиваете и вытаскивается полностью только вытаскивается вот за эту обойму а не завал то может там шарики выйти так следующим на выход идет промвал три болта вот они так были на сколько там у нас на 14 после того как три болта выкручены вот здесь еще есть пазики вот они шагны стоят упоры. То есть надо сначала так вот провернуть ее, снять с этих упоров и после чего выдернуть. Выдернуть, выбить будет вот такой вид. Вот портал через раздатку открывается. Это фактически сквозное отверстие, через которое правый привод сообщается с коробкой передач на прямую минную раздатку. Сразу можно видеть, что вот это место грязное, надо полирнуть. Шлицы без смазки. Ну, целенькие. Шлицы, которые передают крутящий момент на заднюю ось, находятся вон там, в глубине. Там видно на данный момент шлицы на правый шрус на промвал. А те, которые на заднюю ось передают крутящий момент, то есть с коробки на раздатку, они по внешнему диаметру этих шлицов. Но там все у меня сухо на. На радость мне, на горе вам, поэтому я туда не полезу. Никакой ржавчины нету. Все, похоже, зависит от вот этого сальника, который. Вот здесь со стороны колеса. Вот это внешне. Сейчас видно наружный сальник, который герметизирует раздатку. А еще есть внутри, который герметизирует промвал. Ну и, видимо, от его состояния зависит, сколько дерьма туда попадает. У меня был хороший. Но так еще есть там резиночка, где шлицы там. Кругленькое, тоненькое колечко. Но, похоже, там тоже все нормально, потому что никакой ржавчины вообще в помине нет. Немножко смазки. А подвох здесь, скорее всего, вот в чем. Этот сальник, который герметизирует промвал. Он работает на сухую. У меня здесь вот была смазка консистентная какая-то. Видимо, это продлило и сальнику жизнь. На сухую он долго работать не будет, ему. Хотя бы какой-нибудь смазочки бы надо. Вот, поэтому все хюнгаи болеют тем, что этот сальник теряет герметичность, и грязь попадает на вот туда вот шлицевые соединения и все это накрывается. Итак, кстати, о бензинке, помните, кто-то там на форуме спрашивал. Видите, как проходит глушитель? Частично снять раздатку, чтобы там все смазать не получится, придется снимать вот эту часть глушителя. Почему я туда не лезу? Потому что вот как бы крепеж глушителя надо менять. Он снятие не переживет. А это уже совсем другая история. И крепежа в наличии, к сожалению, нету. Так что если кто-то хочет прям очень-очень хочет туда залезть, сразу обзаведитесь крепежом глушителя. То место, где находятся злополучные шлицы, я заложил смазки побольше, консистентной. И залил грамм 5-10 трансмиссионного геопоидного масла. Дай бог просочиться как-нибудь, станет лучше. Не говорю, что это панацея, конечно, но должно немножко помочь. Здесь новый сальник и за сальник заложена тоже консистентная смазка, чтобы хоть как-то смазывать. Соединение сальника с Промвалом.